Всем привет, меня зовут Евгений Садилов, в банном мире меня называют «Питерский паровозик». Последние 7 лет я работаю в русской бане и изучаю процедуру парения на практике. С удовольствием участвую в чемпионате нового формата по банному мастерству «Кубок здравы» номинации «Профессионал». Огромный респект Эдуарду Дудину за то, что он смог воплотить эту идею в жизнь. Ура! Первые навыки вениками, работы вениками я получил от Дмитрия Добровольского, позже… Работая в бане, с лучшими пармастерами Петербурга появлялись новые техники, новый взгляд на процедуру парения. Спасибо Гали Винокурт за питерский паровозик, дяде Коля Петрову за эргономику, Виталию Трусову привет, его техники можно позавидовать, Ване привет, всем Серегам, с ними можно что в баню, что в разведку, не страшно. Представляю вам программу парения «Нефритовый экстаз» основанную на хорошем прогреве и работе с ощущениями. Одна из задач процедуры – улучшить здоровье нашего гостя. Необходимо отметить, что температура парной у нас до 60 градусов, при наличии камней, разогретых до 350 градусов и выше. В таких условиях у нас есть возможность очень мягко воздействовать на периферическую капиллярную систему, расширяя сосуды и сужая их последующей контрастной процедурой. Это оказывает на организм уникальное воздействие, схожее по действию с гемодиализом крови. Вторая, не менее важная задача – психоэмоциональная перезагрузка. Решать эту задачу непростую я буду, работая с тремя основными чувствами – обоняние, осязание и слух голову я накрою прохладным пихтовым веником ощущение приятного аромата наполнит обоняние и как следствие это вызовет эмоции удовольствия на все время нашей процедуры ритмичные техники парения полностью заполнит слух музыкой дубовых веников и шелестом листьев также вызываю эмоции удовольствия ведь и сердце у нас бьется в ритм Чуть подробнее остановимся на осязании. Ощущения, которые мы дарим вениками, одновременно прогревая тело, я делю на точечные и размытые. Также они делятся по силе воздействия. Легкие, например, теплые одеяла, когда мы работаем только с паром, не касаясь кожи. Средние – это основная работа. И сильные. Работа с последними требует опыта и осторожности. Не каждый готов испытать сильное ощущение сразу. В итоге мы получим 5 разных ощущений, работая только с осязанием. Теперь прибавим около 5-7 температурно-влажностных режима, и обычное парение превращается в целую систему ощущений, которая может гарантировать психоэмоциональную перезагрузку и релакс. Но и это не все. Есть еще два веника, которые могут щекать, щекотить, гладить, похлопывать, запускать мурашки, чтобы подарить еще больше ощущений. Но есть одно особое ощущение – его подарит ледяной нефрит. Именно он вызовет экстаз, самую яркую эмоцию, которая составит тело смеяться. У этого камня есть особое свойство. При контакте с телом он начинает немного нагреваться, в отличие, например, от, оль... от льда. Например, льда. Контраст, точнее, контраст становится гораздо мягче и приятнее. Вот познакомьтесь также с нашей гостей. Это моя сестренка Елена, домохозяйка. Противопоказаний у нее нет, Баня любит, поэтому мы с ней испытаем весь спектр ощущений. Так что прошу вас во время этого выступления попробуйте увидеть эти ощущения. Спасибо. Давайте начнем. Поднимаем ножки, держим вместе. И ледяной нефрии. Вот так. Как самочувствие Давайте перевернемся Ручку сюда ну, Можно и сюда Ножки приподняли чуть-чуть Опустили Холодный венчик Дышим это дырочка. Берем одну ручку, поднимаем, кладем на себя, обнимаем венчик как любимый. И вторую ручку кладем на себя. Пропускаем. Паритеком холодненький пройдемся. Как ваш ничего. Еще бубаньку стоим. Вот так. Всем спасибо.